Доброго времени суток, 20 января, обзор рынка криптовалюты рекомендации по торговле Итак, сегодня у нас биткоин радует своим движением Но еще остается, конечно же, возможность того, что это все ложное движение Так как меня здесь беспокоит отсутствие объема совершенно на дневке, если смотреть Хоть даже вон и вырисовывает якобы... Разворот тренда да, нисходящего пробивает вот эту вот линию, которая является сопротивлением. Да? Вышел из боковика своего, если там смотреть на пятнашки. Вот, пытается сейчас удерживаться, вроде бы как все хорошо, но вот почему отсутствует объем. вот Как бы вот это вот меня волнует. И если оглядываться на прошлые события, которые происходили да, вот, на вот этом вот основном вас нисходящем точнее, тренде, вообще на всей крипте, не только на биткоине, то очень часто можно было наблюдать ложные пробития каких-то уровней э, тренда. И они прям были сплошь и рядом на этом, как были как с объемом, так и без объема. Вот. Поэтому на данный момент утверждать точно о том, что это конечная фаза разворота я не могу. Нужно смотреть дальше, там сегодня-завтра как будет себя вести инструмент, потому что может быть такое, что он вот опять развернется, уйдет под низ, снова под это сопротивление, будет здесь консолидироваться. Вот, такая вот, вот такой разворот событий может быть. Поэтому давайте смотреть, следить за вот, этим вот, за вот этой вот ценой, как она будет себя вести. Сейчас вроде бы показывается все достаточно неплохо, да, то есть есть восходящие низы там как бы вырисовывать какое-то движение но очень слабо очень слабо нету такого вот именно четкого четкого какого-то движения в рост поэтому и здесь на пятнашке тоже объемы вроде появились сейчас они как бы снизились снова но пока сложно говорить о чем-то хорошем да для нас для инвесторов вот мы можем здесь видеть даже на пятнашке если смотреть чуть Чуть раньше, да, тоже была подобная ситуация, то есть здесь вроде бы как бы и диапазончик вырисовывался, да, как, как сейчас, пусть он, конечно, такой достаточно маленький, тоже был пробой, тоже там консолидировалось немножечко и пошло, пошло ниже. Сейчас, конечно, чуть-чуть картина получше, но все равно она еще не от не подтвердила да, инструмент не подтвердил еще своего движения будем надеяться что все-таки развернется здесь покажет силу и пойдет даже дальше выше но опять-таки то есть сейчас биткоин находится в зоне перепроданности находится в зоне перепроданности можно говорить еще до 50 муинга у нас еще далековато достаточно и это тоже будет сильным уровнем сопротивления для него, для, для дальнейшего роста, поэтому пока еще смотрим и вот это вот движение нас еще особо не радует, потому что если бы оно заканчивалось уже здесь, закреплялось, выходило бы, подходило к линии вот этого вот даунтренда и закреплялось за ним, то тогда можно было бы естественно говорить уже о каких-то новых максимумах, и так далее, поэтому Здесь все-таки мы еще находимся в такой вот стадии подвешенной Да, скажем так, еще рано говорить о чем-то конкретном Очень неохотно он двигается Относительно остальной альты IOS показывает неплохую силу Айота, тоже хорошее движение за сегодня. Так, его вот график, это дневной. Хорошее движение такое прям с потенциалом роста дальнейшего. Реально инструмент показывает силу, да, и он находится в таком глобальном восходящем тренде, то есть практически ничего здесь он не перебивал. Юбик ага, посмотрим сейчас. Юбик пытается карабкаться наверх. Как еще будем смотреть, как там он будет себя вести. Кто смотрит Steam? Ой, ну за сегодня вообще давал большой-большой рост, большой фитиль, конечно, по сравнению с даже остальным. Да, потом откатился, ну и неизвестно, как будет закрываться сегодня. Будем смотреть. Предвижу вопрос снова относительно вашего трона. Давайте буду смотреть. Так, вот наш трон, к сожалению, к сожалению, не, не показывает хорошего движения. С большущей силой, реально с большущей силой пробил. Сопротивление, здесь прям шел, шел, шел, шел, хороший объем, все хорошо показывает и что-то пошло не так что-то пошло не так и вот он как раз начал свое падение кто мог тот конечно открылся здесь и кто знал что это нужно делать кто не знал естественно сейчас сидит вот в этой вот просадке. большое спасибо тем кто будет смотреть это видео в записи напоминаю что обзоры крипторынка рекомендации по торговле я выкладываю ежедневно стараюсь до 18.00 по мск поэтому подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео если вы этого еще не сделали если обзор был вам полезен или понравился, пожалуйста, поставьте лайк. Пишите свои комментарии по поводу этого обзора, что вы думаете конкретно по поводу ситуации на рынке сегодня. Напоминаю, что все ссылки будут в описании. Напоминаю, что также стартует новый, новый поток курса с понедельника, кто хочет научиться торговать и научиться анализировать рынок, видя только график, пожалуйста, ссылка на курс будет в описании, оставляйте свою заявку, я с вами свяжусь. На этом у меня все, до новых встреч, до завтра, пока.